Всем привет, это лайфхаки, третья часть, поехали! А первый лайфхак заключается в том, что мы можем узнать а, цену одежды, ну если она, конечно, только не за сказ стоит, а за шиллинги, а с помощью продажной цены, то есть, к примеру, Вальтраф у нас стоит продать 397 шиллингов, следовательно, изначально он стоил... 1970 шиллингов, вам просто нужно приписать 0 на конце продажной цены, и тогда вы узнаете, сколько эта вещь стоила изначально. Второй лайфхак заключается в том, что вы можете а, посмотреть, что на какой лошади надето, если вы случайно что-то потеряли. То есть вы просто два раза кликаете левой кнопкой мыши, и вот, все появляется, то есть вы это можете даже а, сложить а, в рюкзак все перетаскивается и надевается обратно без проблем. И сложений на пастбище то же самое. Вот, нажимаю примерно, вот тут пусто. Ну, у меня просто все лошади <связать> без амуниции, простите. Я снимаю, чтобы потом это все не искать. Третий лайфхак заключается в том, что цветы начинают обновляться и появляться чаще когда вы находитесь в игре в онлайне, примерно более часа, но я могу ошибаться, но я заметила такую закономерность, что когда только заходишь в игру, а, их почти нигде нет, как только ты уже долго находишься в игре, они начинают обновляться и спавниться абсолютно везде, и спокойно ездишь и их собираешь, но, естественно, надо а, из какой-то зоны выходить, так, на минут 5-10, чтобы там успела обновиться, потому что обычно на моих глазах ну, mm -hmm. ничего не обновлялось. Ну, были редкие случаи, но мне кажется, это такие редкие случаи, что, да, лучше уйти в другую зону и в другой зоне пособирать, пока в этой все обновляется. И я думаю, таким образом какие-нибудь очень умелые руки трудолюбивые, у которых есть время, смогут собрать э, цветы за один день. Не знаю, за часов... Э, 10-12, возможно, вот Поэтому лучше не перезаходите Не перезаходите, потому что вы будете опять ждать, когда эти цветы начнут везде появляться и обновляться постоянно и это вообще жесть Я вот так делаю, потом у меня получается очень много цветов А у меня не получается, ну, у меня нет возможности заходить в игру каждый день и собирать их Поэтому мне это очень удобно практично, да Пользуйтесь, короче Четвертый лайфхак Допустим, у нас... Короче... Мы получали награды и ничего не чистили. И чтобы сделать это быстро? Мы не делаем вот так вот. Ну, правда, так тоже быстро, да? Но... Мы можем сделать это вот так. Сейчас вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Давно просто не делала. Вот. Поехали. Ух, <с up> весело, я чувствую. Моя мышка сейчас умрет. Сколько я это не удаляла? Это не в чем проблема, в чем проблема, да. Если у вас это вот здесь вот, то... Если я найду лайфхак, как это почистить быстро, то что вот снизу находится. Я уже много чего почистила, там вообще была жизнь, конечно я обязательно сниму видео, потому что, я думаю, я не одна такая, хотя, знаете, мне кажется, это да... одна десятая процента игроков Star был кошмар какой-то. Пятый лайфхак заключается в том, что, сейчас вы увидите, берем, к примеру, вывод с мусором на Hillcrest. Такое еще похожее задание есть а, на первый главы споре, еще в квестах. ежедневных, если честно, каких-то других не помню. Я проехала. И это было здесь. <сínt> мы типа бежим И нам не дают ехать полным галопом. Ну а то мы сейчас тут близко находимся, но в принципе, можем доехать. Покупаем там прыгаем, еще там как-то. Складываем. И можем ехать полным галопом. А сейчас мы поедем. За самым далеким мешком, откуда не очень-то хочется ехать на нежном уголоком, там какой-то кошмар. Ну что это? что это? Ну, что это? Вы слезаете. Так. Ну блин, я затопить не могу. Я на слезах. То есть, теперь я пытаюсь слезть, а я на дыбить. Ну, слезаете, поднимаетесь и все, вы можете ехать в Итак, в любом похожем квесте. Ну, почти в любом. Хотя, возможно, это уже в любом. Из наших любимых разработчиков, которые мы очень любим и уважаем. Как говорится, не нравится игра, не играй. Ок. А шестой лайфхак заключается в том, что нельзя собирать цветы во время гонки. Иначе вы потом не сможете забирать задание с гонкой, получить вы под проложите, ваши деньги, ничего не сможете забрать, и вам. Нужно будет перезайти из игры, чтобы начать эту гонку заново и не собирать цветок. Но, к сожалению, это так. А это видео подходит к концу. Давайте наберем 120 лайков под этим видео, и тогда я выложу четвертую часть лайфхаков. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить под ним лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока! ⁇ -мо ⁇ а что сейчас были за рчевые повторы? М меня здесь не было.